Инстаграм лайфхаки для бизнеса. Только 24% предпринимателей используют Инстаграм для развития своего бизнеса. Почему и что с этим делать мы обсудим в этом видео. С вами Роман Стельмах и Бризмедиа Предприниматели очень мало знают о Инстаграме. Это основная причина, почему 75% из них не используют его для развития своего бизнеса. Почти 40% не знают буквально ничего о нем. Если вы еще не используете инстаграм, это видео для вас. Эти советы помогут вам начать сегодня. Первое. Создайте бизнес аккаунт. После того, как вы зарегистрировались в сети, переведите свой аккаунт в статус бизнес профиля, это позволит получить больше возможностей. Например, добавить адрес в свой профиль. Он будет кликабельный. При нажатии на него откроется карта, что позволит легко вас найти в городе. Клиенты смогут легко с вами связаться, нажав кнопку позвонить или написать email. Также вы сможете анализировать статистику по работе вашего аккаунта, и самое важное, вы сможете давать рекламу, продвигая свои посты. Преимущество бизнес аккаунта еще в том, что вы можете разделить аудиторию и не постить свои личные фотографии в нем. Вы можете зарегистрировать до 5 аккаунтов на одном устройстве и постить в каждый из них свой специфический контент. Обычно достаточно двух: личный и бизнес. Второе. Используйте Instagram для коммуникации со своими клиентами. Многие думают, что Instagram это для фотографий и картин. На самом деле блогеры, популярные инстаграмеры и успешные предприниматели используют Instagram для передачи своих мыслей и идей. Они пишут достаточно большие тексты и обсуждают вопросы в комментариях. Все работает точно так же, как в Facebook, ЖЖ и других площадках для блогеров. Третье. Используйте правильные хэштеги. Хэштег это вот этот символ, вы его тысячу раз видели, когда вот его ставят перед словом и оно как бы становится жирным. Хэштеги были придуманы для категоризации постов. Например, если кликнуть на хэштег Лиссабон, вы сможете найти все посты, где он был проставлен. Многие так и ищут в инстаграм. Или еще пример, хэштег Лиссабонфуд. В инстаграме вы сможете найти больше 6000 постов разных пользователей, почитать их отзывы и найти себе ресторанчик кстати. С другой стороны, если вы собственник ресторана, используйте этот хэштег в своих постах, именно так вас найдут. Четвертое. Добавляйте локацию в ваши посты. Когда будете делать пост, обязательно отметьте то место, где сделано фото. В 95% случаев я отмечаю, что фото сделано в Лиссабоне или вовсе Бризмедиа. Это позволяет клиентам кликнуть на локацию возле фото и легко вас найти на карте. Также клиенты смогут увидеть фото других пользователей, которые отметили ваше место в своих постах. Пятое, это Инстастори Инстастори это функция, которая позволяет создать слайд-шоу из фото, видео и других иллюстраций. Инстастори размещены в самом верху экрана. Инстастори автоматически удаляется через 24 часа. Это повышает интерес к ним. Ваши подписчики и клиенты знают, что если они не посмотрят их сейчас, через 24 часа они пропадут навсегда. С другой стороны, это позволяет вам выкладывать всякие разные жизненные фотографии, не переживая их в качестве. Все равно они пропадут через 24 часа. Это добавляет естественности постам в InstaStory. Помните, что инстаграм набирает популярности каждый день, и если вы предприниматель, вы начнете им пользоваться рано или поздно, но чем раньше вы начнете, тем выше ваш результат будет. На сегодня все. Я и дальше буду рассказывать о том, как работают соцсети и что в них делаю я. Подписывайтесь на мой YouTube, Facebook и конечно же Instagram. С вами был Роман Стельмах. Пока!